Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз мой доклад действительно посвящен эволюции лекарственной терапии опухоли желудочно-кишечного тракта по итогам 2021 года. И сегодня мы уже неоднократно говорили о том, что иммунотерапия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта до нынешнего времени занимала очень-очень скромное место. Но тем не менее, посмотрите, каких результатов удалось нам добиться. Эм... Начнем мы с рака пищевода. До последнего времени для пациентов плоскоклеточным раком пищевода после выполненного радикального хирургического лечения в объеме r 0 после операционной терапии, адювантной терапии не проводилась вообще. Другой вопрос, когда речь идет об аденокарциноме пищевода, в этом случае... Адевантная терапия проводится как заключительная часть комплекса переоперационной химиотерапии, либо адевантная при локализации опухоли в кардиозафигальном отделе по принципам рака желудка. Ну вот на сегодняшний день, может быть, я чуть-чуть буду дублировать сообщение Нины Владимировна, но давайте еще раз остановимся, потому что эти данные, конечно, весьма и весьма впечатляющие. На сегодняшний день мы имеем достаточно зрелые данные относительно одевантной терапии. Речь идет о пациентах, местно распространенным раком пищевода, будь то аденокарцинома, будь то плоскоклеточный гистотип. Это больные, которые получили полный курс химия лучевой терапии, в дальнейшем были подвергнуты хирургическому лечению. И в случае отсутствия полного патоморфоза в течение 4-16 недель после хирургического лечения в соотношении 2 к 1 были рандомизированы на две группы. Достаточно большая когорта больных, почти 800 пациентов. Часть больных получали иммунотерапию неволумабом, стандартный режим дозирования, вторая часть находились в группе наблюдения, получали плацебо. Лечение проводилось в течение одного года, либо до развития признаков прогрессирования заболеваний или неприемлемой токсичности. И что же мы получили в результате данного исследования, главной целью которого была, конечно же, оценка показателей без прогрессивной выживаемости. И что мы получили? А мы видим, что те Пациенты, которые получали в адевантной терапии неволумаб, демонстрируют достоверно более высокие показатели без прогрессивной выживаемости. Этот показатель был более чем в два раза выше по сравнению с пациентами, которые находились в группе наблюдения. 22,4 месяца против 11 месяцев. Причем неволумаб был эффективен у пациентов независимо от гистотипа, будь то аденокарцинома, будь то плоскоклеточный гистотип. И э, существенно не отличалось в зависимости от уровня ПДЛ. Очень интересным э, было была оценка беспрогрессивной выживаемости в отношении развития отдаленных метастазов, и мы видим, что здесь также пациенты, получавшие ниволумаб, имеют достоверно более высокий период до развития отдаленных метастазов по сравнению с больными, которые находились в группе плацебо, практически два с половиной года против полутора лет в группе пациентов, которые находились на в группе плацебо, несмотря на достаточно интенсивную предвзятость пациентов, ниволумаб обладает достаточно благоприятным профилем безопасности и серьезные нежелательные явления в процентном соотношении как в группе иммунотерапии, так и в группе плацебо были абсолютно идентичны. И на основании этого вывода, было сдел... на основании этого исследования был сделан достаточно серьезный вывод о том, что пациенты раком пищевода при отсутствии полного патоморфоза после проведенной химиолучевой терапии, после хирургического лечения абсолютно подлежат проведению дивантной терапии ниволумабом, благодаря которой снижается достаточно существенно снижается риск рецидива или прогрессирования заболевания. Медиана без прогрессивной выживаемости колоссально выше по сравнению с группой наблюдения. И еще раз акцентирую внимание, что выигрыш без прогрессивной выживаемости он не зависит от гистотипа и не зависит от уровня pd в опухолевой ткани. И поэтому дивантная терапия ниволумабом это новый стандарт лечения пациентов с местно распространенным раком пищевода и кардиозофигального сочленения. Что касается метастатического процесса, то на сегодняшний день явных стандартов первой линии терапии для метастатического рака пищевода не существует. Аденокарциномы лечится по принципам рака желудка. При плоскоклеточном гистопитете мы можем использовать трехкомпонентные режимы терапии, а иммунотерапия до последнего времени находилась на второй-третьей линии, и то при определенном уровне экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани. И вот мне бы хотелось представить результаты клинического исследования Кинот 590 Мне особо приятно о нем говорить, потому что мы непосредственно принимали участие в этом исследовании. Довольно-таки большая когорта пациентов, 750 больных, неоперабельно местно распространенным или метастатическим раком пищевода. Также это больные аденокарциномой или плоскоклеточным гистотипом, которые подвергались э, рандомизации в две группы. Это стандартные э, ду, платиновые дуплет 4 циклохимиотерапии, химиотерапии рацил и цисплатин и разделение было в зависимости от добавления пембрилизумаба или плацебо. лечение проводилось до прогрессирования или неприемлемой токсичности, либо максимальное введение пембролизумаба не более 35 циклов. Первоначально наблюдались, включались пациенты с уровнем CPS более 10, а затем включались пациенты с более низким уровнем экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани. И что же было показано? Было показано, что добавление пембролизумаба для первой линии терапии больных плоскоклеточным раком пищевода при СПС больше 10, это примерно 52% пациентов, достоверно увеличивает показатели общей выживаемости практически 14 месяцев против 9 месяцев в группе больных, которые получаются только химиотерапию и позже было показано, что добавление благодаря добавлению пембролизумаба увеличивается медиана общей выживаемости пациентов и с более низким уровнем экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани. Помимо этого добавление пембролизумаба увеличило частоту объективного ответа с 29 до 45 процентов и если говорить о спектре токсичности, то нежелательные явления связанные с лечением, они были примерно идентичны как в группе комбинации химиотерапии и иммунотерапии Так и в группе больных, которые подвергались только химиотерапевтическому лечению На основании этого исследования было сделано заключение о том Что в качестве первой линии терапии Пембролизума плюс химиотерапия в сравнении только с химиотерапией У пациентов распространенным раком пищевода Значительно увеличивает показатели общей, безрецидивной выживаемости И частоту объективного ответа Поэтому пембролизума плюс химиотерапия на сегодняшний день Является новым стандартом первой линии терапии пациентов с местно распространенным раком пищевода и кардиоэзофагиального сочленения. Все эти изменения мы сегодня видим в рекомендациях НССН, они же отражены в наших отечественных рекомендациях. И переходя к метастатическому раку желудка и кардиосфигального перехода, когда речь идет о зиверте 2 и 3, посмотрим, какие изменения здесь произошли. Метастатический рак желудка в лечении метастатического рака желудка иммунотерапия до последнего времени занимала второе-третье место, и то при определенном уровне экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани. Попытки прорыва пембролизумаба или авиомаба во вторую и в первую линию увенчались отрицательными. Отрицательный, отрицательный ответ и на сегодняшний день мы обладаем с вами результатами двух клинических исследований. Это исследование Чикмейт-649 и исследование Тракшин-4, в которых изучалось добавление Ниволумаба в качестве иммунотерапии для первой линии лекарственного лечения. И вот одно из этих исследований, это исследование Чикмейт-649, огромная когорта больных, практически 1600 пациентов. Это пациенты с неоперабельным распространенным метастатическим раком желудка или кардиозофиального перехода. Сюда же включались пациенты и аденокарцинома и пищевода, которые были рандомизированы на две группы. Первая группа это больные, которые получали стандартный режим химиотерапии фолфокс либо ксилокс на усмотрение исследователей в сочетании с ниволумабом, стандартный режим дозирования. И вторая группа это пациенты, которые получали только режим химиотерапии. Как обычно, лечение проводилось либо до прогрессирования, либо до развития неприемлемой токсичности. И основную массу составляли пациенты 70%, это были больные раком желудка. Первоначально также здесь несколько такой иерархарический набор пациентов. Первоначально включались пациенты с уровнем СПС больше 5, а затем пациенты с уровнем СПС более единицы и с нулевым уровнем экспрессии ПДЛ. Что было показано? Было показано, что медиана общей выживаемости пациентов с уровнем экспрессии ПДЛ более 5 демонстрирует достоверно более высокие показатели ли общей выживаемости 14,5 против 11 месяцев в группе больных, которые получали только химиотерапию. Аналогичные данные были получены в отношении и без прогрессивной выживаемости, хотя здесь разница не столь выраженная 7,7 против 6 месяцев, но тем не менее эта разница статистически достоверна. Если говорить о пациентах с уровнем более низким уровнем экспрессии педель в опухолевой ткани, CPS более единицы, то и для этой когорты больных добавление неволумабок к химиотерапии в качестве первой лимии демонстрирует более высокие показатели общей выживаемости. И В целом все пациенты, которые были рандомизированы, независимо от уровня педель они показали более высокие показатели общей выживаемости по сравнению в комбинированном режиме терапии, где использовалась химия, иммунотерапии ниволумабом по сравнению с больными, которые получали только химиотерапию. Что касается эффективности, то частота объективного ответа, благодаря добавлению ниволумаба к первой линии терапии, прыгнула до 60 процентов против 45 процентов в группе больных, которые получали только химиотерапию. И на основании этого исследования было сделано заключение. Исследователи пришли к выводу о том, что комбинация ниволумаба и химиотерапии может стать новым потенциальным стандартам первой линии лечения пациентов с метастатическим раком желудка и кардиозафигеального перехода на уровне Зивер-2, Зивер-3. Это мы видим четко в наших рекомендациях NCC. И видим, в наших российских рекомендациях для того, чтобы улучшить показатели эффективности терапии наших пациентов, добавление неволумаба уже является клинической рекомендацией. И несколько слов буквально относительно исследования Тракшен-4. Это исследование, которое было выполнено на азиатской популяции пациентов. Тоже достаточно большая когорта, больше 700 пациентов вошло в исследование, и азиатские коллеги также подтвердили, что добавление неволумаба к первой линии стандартной химиотерапии достоверно увеличивает показатели беспрогрессивной выживаемости и частоту объективного ответа. В относительно опухоли пищевода и рака желудка, мне бы хотелось сказать о том, что действительно иммунотерапия совершила прорыв в лечении этих опухолей. И сегодня мы говорим о том, что уже эти пациенты лечатся с применением иммунотерапии не только во второй и третьей последующих линиях, но иммунотерапия выходит на сегодняшний день для лечения. Для адювантной терапии, если мы говорим о раке пищевода, первая линия метастатического рака пищевода, плоскоклеточный рак с уровнем ПДЛ более 10. Это комбинация пембролизумаба и платинового дуплета, а для аденокарцином с уровнем CPS более 5 это комбинация платинового дуплета с ниволумабом. Вторая линия терапии метастатического рака пищевода. И при плоскоклеточном раке используется пимбролизумаб. И при уровне CPS больше 10 и при уровне TPS больше единицы используется невалума Первая линия метастатического рака желудка, комбинация ниволумаба и платинового дуплета. Вторая, Последующие линии ⁇ это монотерапия имуноонкологическими препаратами, поэтому на сегодняшний день мы смело можем говорить о том, что фактически в любой линии терапии мы можем использовать имуноонкологические препараты. И здесь мне бы хотелось задать вопрос для голосования. Применяете ли вы в своей клинической практике комбинацию иммунотерапии и химиотерапии? Речь идет о нивалумабе и платиновом дуплете для первой линии лечения метастатического рака желудка при условии сипес больше 5. Да, применяем? Нет, не применяем. Коллеги, голосуем. Голосование запущено. Всего два ответа. Да? Нет? Сейчас посмотрим, кто за кто. Да. Интересные результаты тут появляются. Сейчас посмотрим буквально несколько секунд, и мы увидим результат. Да, очень. 50 до 50. Ну, мы с вами, конечно, являемся заложниками клинических рекомендаций. Есть рекомендации, в которых э, наши отечественные, это э, новые, новый стандарт терапии, но тем не менее, пока эти режимы не включены в КСГ, и как раз здесь к нам приходит на помощь наша врачебная комиссия, и решением врачебной комиссии вы смело можете назначать э, данную комбинацию с точки, опираясь на эффективность и э, клиническое преимущество именно комбинирования режима неволумаба и платинового дуплета. И э, буквально несколько слов касательно колоректального рака. Мы все прекрасно знаем о том, что э, в последнее время все больше и больше возрастает значение молекулярных и генетических маркеров, таких как экспрессия наличие мутации в генах керас, наличие мутации в гени БИРАФ, микростелитная нестабильность для определения прогноза заболевания. Но это не только прогностические, но и предиктивные факторы, которые помогают нам определить с вами, какую же терапию выбрать для пациента. Наличие микросателитной нестабильности. Различные солидные опухоли могут демонстрировать экспрессию MSI хай Но вот если мы говорим о колоректальном раке, примерно 15% больных характеризуется MSI хай на ранних стадиях, и около 4-5% больных метастатическим колоректальным раком имеют MSI хай экспрессию. Почему это важно? Потому что наличие MSI хай мало того, что, как я уже сказала, определяет выбор терапии это прогностический фактор. Мы видим, что MSAI. Сайхай ⁇ это прогностически неблагоприятные показатели и безрецидивной общей выживаемости больных. При наличии этого фактора это ухудшает прогноз в отношении выживаемости пациентов. Еще в 2017 году было показано, что msi опухоли лечится, применяя иммуно препарат пембролизумаб, который достоверно увеличивает частоту объективного ответа и повышает контроль над заболеванием. Наука не стоит на месте, продвигается дальше, исследуется активность других иммуноонкологических препаратов. И вот одно из исследований, это исследование Checkmate 142 по оценке эффективности неволумаба у пациентов с наличием MSI-H в колоректальном раке, которые ранее получили хотя бы одну или более линии лекарственной терапии. И что мы видим? Пациенты, которые получали неволумаб, демонстрируют медиану беспрогрессивной выживаемости 6 и 6 месяцев, а медиана общей выживаемости она достаточно высокая и к настоящему времени пока не достигнута показатели. общего общей выживаемости 18-месячной составляют 67%. При этом чем выше частота объективного ответа, тем выше показатели общей выживаемости этих пациентов. И интересным стало второй рукав этого исследования, когда проводилась оценка комбинированной иммунотерапии, комбинации ипилимумаба и неволумаба у этой когорты больных. И что же мы получили? Не листает и что же мы получили 119 пациентов гистологически подтвержденным метастатическим рецидивирующим колоректальным раком с наличием msi хай также получавшие как минимум одну линию терапии были э, включены в исследование Ниволумаба и Ипилимумаба, стандартный режим дозирования препаратов и мы видим, что добавление Ипилимумаба к Ниволумабу достоверно увеличивает э, показатели частоты объективного ответа, 55 против в 31 в группе только и терапии неволумабом. И при этом показатели выживаемости колоссальные. 12-месячная беспрогрессивная выживаемость 71% и 12-месячная общая выживаемость 85% в группе больных, которые получают комбинированный режим. Обновленные данные при наблюдении за пациентом более чем 4 года, 50 месяцев в период наблюдения, обращают внимание, что медиана и медиана общей выживаемости до сих пор не достигнута. Фактически. Фактически 4 показатель выживаемости без прогрессивности составляет 53%, а общей выживаемости 70 и колоссальные цифры, с которыми мы раньше вообще никогда не сталкивались. Что касается безопасности, то, конечно, добавление эпилемумаба добавило частоту осложнений 3-й-4 степени. При этом осложнения были достаточно приемлемы. Их частота была не более 20%, но при этом обратите внимание, пациенты, у которых, в которых отмечались те или иные э, нежелательные явления, они демонстрируют еще более высокие показатели общей и без прогрессивной выживаемости. И что мы видим в рекомендациях ENSCIN? Комбинация ипилимумаба и, и ниволумаба, либо пембролизумаб на втором месте, э, либо эта комбинация ниволумаба или пембролизумаба в монорежиме. Это же мы видим в наших российских отечественных рекомендациях. И в заключение мне бы хотел сказать, что, конечно, представленные высшие результаты позволяют Позволяет расценивать комбинацию ниволумаба и пилемумаба как новый стандарт терапии у пациентов, ранее не получавших иммуноонкологические препараты, при наличии msi хай Благодарю за внимание.